доброго времени суток уважаемый коллега я желтый мужик уже 17 лет это мой авторский бренд 30 лет дружу с микрофоном но не об этом речь хорошая мартовская неделя и как говорится лучше один раз увидеться, чем 10 раз прочитать итак на этой неделе я проведу три мастер-класса вебинара посидел не знаю как хочешь так и называй Главное то, что в ближайшую среду 28, числа, 28 марта я дам вам одну потрясающую штуку. Продаю идею вот просто. Этот инструмент проверен и мною лично, и моими коллегами, и тем, с кем я занимался. Как буквально за, я не знаю, 20, 30, 40, 50 секунд, прокачать уверенность, такой бодрый настрой. И, и эта штука помогает не только, знаете, перед проведением мероприятия, но и даже в те моменты, когда ты пребываешь в каком-то состоянии неуверенности и ты не знаешь пойти налево-направо, как лучше поступить. Вот такая вещь. Приходите в среду, 28 числа, в час, час 05 мы это дело начнем, Постараюсь максимально быстро дать вам этот инструмент, продать вам идею того, что это нужно использовать и это реально помогает. Потом будет четверг и пятница, а потом на следующей неделе в апреле предлагаю подключиться к микромарафону, забегу, когда вам будет по кайфу, классно снимать короткие видео и вы будете получать от этого удовольствие. Мы уберем все ваши страхи. Через неделю-две максимум записать для вас какой-то видосик, маленькое обращение, что-то. Это будет вообще на раз-два. Ну, да бог с ним. Итак, встречаемся в среду, 28-го, что-то, 28 0 3 то есть марта. Ссылочку пришли. Пришлю, нет, пришлю. Ребят, соответственно, ну, сделать что? Зайти в паблик, написать мне в личку. Хочу там, как я там, на обед писал, да? Хочу на обед. Ну и, конечно, подписаться на рассылку, чтобы я вам прислал ссылочку на комнату. Все, 28.03 час дня. Встречаемся. Пока. Жик.